Нет, ну то, что некрасиво, это придется еще раз Нет. накладывать дополнительный шов. Да. Но такое бывает, в этом случае, да, нужно не оставлять так, а обязательно наложить дополнительный шов. Да. Утянуть его на, ве, э, на небо. Да. Как при всей мукогенгивальной хирургии 6.0? И, там, и там. Да, конечно. Если вы можете себе позволить 7.0, можно же. Но это, честно говоря, от физических данных доктора зависит, потому что зрение у всех стоматологов оставляет желать лучшего, к сожалению. Вы говорили потом, при снятии сложно это искать. Есть такое, да. Мне иногда приходится, если я 7.0 зашила, мне приходится оптику одевать, чтобы швы снять. Такое бывает. Поэтому я я 6.0 предпочитаю, если честно. Бывает цепь. Бывает очень просто, настолько тонкая слизистая, что даже шестерка, ее страшно шить, какие-то такие тонкие моменты, тогда да, 7-0. Значит, по поводу обработки поверхности корня. Это стандартная методика и любом устранении рецессии, в любой клинической ситуации абсолютно... Есть там образие нету абразий, какой бы мы метод не использовали, двухэтапный, корональное смещение, латеральное, множественные рецессии туннель. При любом методе обработка поверхности корня является стандартной и запротоколированной. Удаляются зубные отложения ультразвуковым скеллером, в обязательном порядке наносится... ЭДТА от 15% до 24% в зависимости от того, какой есть у вас в клинике. Но и 15% тоже достаточно, это гель. Терапевты применяют его для прохождения каналов корневых. Мы его используем для обработки поверхности корня. ЭДТА... Является буфером, он под... раскрывает участки бесплечного цемента и дентина, тем самым высвобождая какие-то возможные инфекционные токсины агенты и раскрывая поверхность корня для лучшей адгезии, фиксации слизистно-косичной лоски. Это доказано, это принцип на самом деле обработки описан уже много лет назад. И все, не только при мукогенинговальной хирургии, но при лечении при интер при Продонтальные хирургии все используют этот метод именно обработки поверхности корня, подготовки такой, таким образом. После этого 2 минуты экспозиция ДТА происходит, через 2 минуты он смывается водой, обрабатывается хлоргексидином 0,2%, берется кюрета, Зона специфическая по данному поверхности корня, но, как правило, это кирета если мы оперируем с вами фронтальную группу зубов 1, 2 или 3, 4, да, Грейси, той фирмы, которой вы предпочитаете пользоваться. Обрабатывается поверхность корня, удаляется весь буферизированный бесклеточный цемент, и заполировывается пародонтологическим бором, такой, как входит в состав парадонтологического сета, либо фасоли видные, либо усеченным конусом. Классически, абсолютно, как при любой пародонтальной хирургии, вот вся эта обработка. Но ее выполнение обязательно, поскольку считается, что поверхность корня, обнаженная при рецессии, длительное время контактировала с полостью рта и является заведомо инфицированной и весь бесклеточный цемент импрегнирован вот этими токсинами, которые были на поверхности, да, корни были в контакте, то устранения их только ультразвуком недостаточно. То есть только ультразвуковой обработки поверхности корня недостаточно для благоприятного и успешного послеоперационного течения. Есть просто мнение что достаточно пройти ультразвуковым скеллером, и поскольку это вроде бы чистая операция, она саптическая, мы говорим о том, что там достаточно тщательная подготовка корня. Она просто для всех э, вмешательств будет одинаково. Есть вопросы по обработке корней? Да, а BX10, вы Если вот, есть там у президента, допустим, их же не подойдут, вот 0,2 концентрация, 0,12 концентрация. Знаете, я покупаю 5-литровые вот такие бутылки большие для клинического приема. Потому что вот эти флакончики, они же для пациентов. Это не очень рентабельно, честно говоря. Но 0,5% хлоргексидин является даже не бактериостатическим на сегодняшний день, потому что... Наши пациенты пользуются постоянно да. давайте начнем с этого, зубными пастами, содержащими хлоргексидин, полосканиями, бесконтрольными они пользуются абсолютно применениями, лечебных паст и полосканий, которые предназначены на применение 1-2 недели, они сами себе их назначают, идут в аптеку и так далее, поэтому ну вот не работает он 0,05 уже, конечно. Для клинического применения, однократного обработки операционной раны, от того, что вы обработаете 0,12% или 0,2%, хуже никому не будет. Ну, потом я вот могу сказать, что мое мнение, что нет в полости рта ни одной чистой операции, поскольку, да, у нас нет стерильных условий, их создать невозможно. Мы работаем в заведомое Инфицированном поле и э, да, дополнительная асепти, септическая обработка еще не, никогда, никому не помешала. О том, что хлорогексидин препятствует заживлению регенерации, нету никаких достоверных исследований. Тем более, я думаю, что единственная концентрация – это спиртовой 1% раствор, его может да, как-то нарушать за счет... Ожога, по сути, да, коагуляция ткани, а все остальное, естественно, не может способ... препятствовать никакому заживлению. Расхожее мнение, которое передается из поколения в поколение, почему-то что нельзя ничего обрабатывать с кормиксидином. Как? Есть исследования? Найдите его, пожалуйста. Я вот его жду уже, наверное, лет пять от кого-нибудь, потому что все об этом говорят. Как он? Еще если кто-то мне сказал, что он на кости, поэтому нельзя с имплантацией применять, что он какую-то пленку на кости образует. Как водный раствор вообще может на чем-то фиксироваться и образовывать пленки? Ну, это просто химически невозможно, вы... да, это не физиологичный процесс. Я перейду сейчас к клиническому примеру, а потом к мастер-классу. Рецессия первого класса, э, сообразие в области 13 зуба с незначительной. Мы с пациенткой решили не делать адонтопластику до операции, поскольку у нее впоследствии просто требовало там, восстановление все, всей эстетики полуста, да, мы решили как бы, не, не делать, поскольку небольшой дефект абразивный. Вот измерение толщины кератинизированной десны. Измерение глубины рецессии. Откладывание глубины рецессии от вершины анатомического сосочка к его основанию. Выкраивание лист анкосичного лоскута. Здесь мы оперировали сразу два зуба. Ну, вполне так, мне показалось это разумно. Не делать по одной операции, не разбивать эту пациентку. Тем более, что она живет за границей, и не самая комфортная для нее зона постоянно приезжать сюда. Вот это обработка корня, нанесение детагеля. Хочу обратить сейчас ваше внимание на то, о чем я остановилась заострилась. Обратите, пожалуйста, внимание, вот здесь вот латеральные поверхности корня, везде зона расщепленного лоскута. Там нигде вы не увидите надкосницу. Здесь просто толщина десны позволяет сделать э, правильный дизайн, выполнить. Допитализированные межзубные сосочки. Обработка поверхности корня фасолевидным бором. Сначала ультразвук, потом Сначала ультразвук, потом ДТА, потом керета, потом бор. Бор последний. В данном случае мы использовали как пластические материалы, потому что в области 12 зуба толщина картинизированной десны была миллиметра. 0,9. И мы использовали пластический материал согласно алгоритму. Это твердомозговая оболочка, она специалиофилизирована. Мы ее регидратируем, физрастворим. Делаем перфорации для прорастания сосудов от принимающего ложа и слизственно-косичному лоску, то и обратно. Она моделируется, подгоняется под дефект. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Великолепно, удачная информация, организация проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.